так всем привет дорогие друзья сегодня едем на рыбалку едем на рыбалку за карасем сейчас все покажу как все это происходит у нас хотел передать привет павлу васильевичу тоже канал снимает про бомжиков вот, ребята, тоже перейдите по ссылочке, ссылочка будет в описании под роликом. Кому понравилось, подпишитесь и поставьте лайк. И передавайте Павлу Васильевичу привет от меня. Все, а мы включаемся и смотрим ролик про рыбалку, ребят. Так, ну что там у тебя, поймал что? Да, только ты пользуешься. А пока я форматировал старое видео. Ну, Карасик, ребят, такой. Смотри, рука. Андрюшка. Ну, с почином тебя. Я... Так, у нас на канале не матюгаемся. А, чувак, я сам любитель этого. Просто первое, в этом году... вот это, Первый ажиотаж, ага. да? Андрюха, только, только закинул, это, это ну, это хорошо. Главное не распугать. Всем привет дорогие друзья! Как вы поняли у нас сегодня новое видео, сегодня на рыбалке мы Андрюха тебе звонит. Место не буду говорить Пока, может потом в дальнейшем скажу Такая у нас природа, ну по видео может кто-то и поймет где мы Так что ребят пишите в комментариях если угадаете Ну только пришли, Андрюха как всегда сразу же решил закинуть удочку и сразу же поклевку буквально ну, секунд, секунды три, наверное, да, не прошло, тогда. да? До дна да, спустился. Супер. Так, ладненько. Сейчас будем закидывать второй раз, посмотрим. А глубина что, 15 Ладненько, все, давайте Не переключаемся. Так, Андрюха насаживает червя. Что mm -hmm. сегодня ловим на червей? Да mm -hmm. что если Фортит? Рыбка прыгает, кстати где глубина че сырый ага Сейчас я фокус попробую заблолкать не знаю ребят поймал фокус нет Да, сегодня погодка плохая. Мне кажется, там глубже. Нет? Нет, Андрей, ну не стоит. У -у -у. О, он прыгает. Кинь туда выше, может он там выше пошел? ты расшугал ее, пока тащил, тут орал. Ну да, кинь туда чуть повыше. Ссасывал, На да он ну, засосал ты можешь мелкий слышишь дует ветер ребят не знаю как там слышно ну, что там зацепить там вроде нормально даже. Ну. Хотя, вот и вот в этом месте вот как раз где-то он у тебя это ушел под воду сразу Может там и какая? у тебя только поплавочка, да? В смысле? А, из-за А. Ага. А -а Фидр тогда пацан, помнишь это, на небе? Он туда он кидал? У -у -у. Так, вот. Сейчас приближу. Как-то там интересуется. Блин, я поймать не могу твой поплывок. А, вот он. Вот он. Угу. Блять. Сошел. Без матов, Андрюха. Андрюха. Ладно, ребят, нам простительно, на первая рыбалка в этом году. А ты заснял, да? Да. Поклевку видел. А я как раз фокус этот посмотрел. Ну, там под травками все что-то шевелится там. Думать надо, Сейчас я, ребят, тоже может, попозже удочку включу. Сейчас пока просто поснимаю вам. Время еще все равно, в рано. вечерний клев должен быть по идее у нас. Мы сегодня рано приехали. Время, наверное, хоть... около трех, наверное, да, Андрюх? А, вот поповок вот, вот, нашел. Блин, прикормочки взяли, зря не взяли. Блин, ребят, не могу никак... А, вот фокус. Фокус поповка, понимаете? Поклевка, он, он но он что-то это плохо засасывает, может мелкий. О, о присосало. О, давай дерни, попробуй. Ну, да, да там ребят в камушах надо сейчас попробовать фидер будет попозже ну сейчас вечером я думаю клев должен быть нормально считай день да. что приехать днем пораньше приехал специально блин, ну, глубина, глубина конечно интересно. да блин мне саму же удочку охота но ну, и поснимать надо как бы ну, да, надо штатив ребят штатив я бы штатив поставил и все, и ловил бы. Короче, казус тут немного произошел, удочка сломалась. Самый прикол, что если клюнет, поплавок то все-таки закинули. Как будет тащить, за придется. Осталась одна. У меня удочка только этот, фидер если только закинуть и буду сидеть на кончик смотреть. Не, Фидор это надо прикормку, да, еще фигович. Ну это не надо. Хотя с таким клевым можно и без прикормки. Ну да, попробуй. Так, там-то что? Ну, пока ты шина. Ну это поклевка была. была. Блин, да. комары, конечно, достают тут. Болото считай зажал червя, да? Я, я стою, жду. Вот была поклевка, у него просто скупили. Ну, Это, будем пробовать тогда на фидер. Ладненько, ничего страшного. Ну, ребятки, тащу одной рукой камеру, одну удочку. Взял? Да, как О. О, ребят. так ребята все закинули фидер колокольчик повесили Но пока что-то на фидер. нифига Я хочу дальше сюда пошел посмотреть что там как время где-то около трех думаем вечером будет клевать ваша батарейка хватило Рыба плещется везде. Да. А там, кстати, дальше чуть-чуть, Андрюха, там полянка лучше. Там и тычки эти стоят. Можно там будет еще попробовать сходить. Тут просто мелко. У нас такая была сегодня поездка, выезжаю просто попроверить место. И тут видите, как попадешь, бывает приезжаешь, на удочку клюет, а бывает тишина, хотя рыба есть. Главное же отдых. Что дома сидеть? Кепка у меня боевая, ребят. Чё клевала же? Там тоже мелко, да? Мелко? Да. Ладно, включимся, когда будет очередная рыба. фидер была поклевка, но не успели запечатлеть. Ну давайте клюните что-нибудь. 5 ну, червя нет ее банок. Да, только что свежего насадил, б. Еще я тебе сказал, какого червя насадил, блядь. Блядь, с этой еще камерой, блядь, ну, Андрюх. Ты зацепи, а потом включи. Да. Наверное так. Туше неудобно. Нет, можно. Если это поклевка была, то уж что-то жалко. Нет, надо, знаешь, было еще чуть-чуть подождать, чтобы он ее. Черье все равно большой, блядь. Конечно. Чулком <связываешь> На Фидер поклевочка была, да? Да, ты же видел, да как, блядь. Да я в середину хуйнул. Вот поклевка была. Сейчас он ебанул в ту протолку. Зачем? Да? <связыв> отпускай, отпускай. Отпускай. Теперь будем ждать. Будем ждать, чтоб наверняка. Или ты можешь, хочешь Андрюх, полови? Да я с тобой вообще на меня просто... Нет. О! Чего ты, видишь Я не знаю. Чего тут резко вправо полил? Вот у меня так же было, когда я того вытащил. Против течения, вообще в другую сторону пошел. Вот в этом месте, да, где-то меня щелкнуло? Вот ну, просто... Нет, Это, это за, за траву, да? Конечно. Ну, сейчас подождем. А ты его дерни. Чуть-чуть натяни, отпусти. Чуть-чуть. Вот, и отпусти, отпусти, отпусти. Ну, пущай стоит о, блин, я снимаю. Думал, куда я снимаю? Лес снимаю. Ну попробуй, смотри. Попробуй. Еще одна радость. Я чуть-чуть дошёл. Блядь, кусает, падла. поплыву. перзаки нахуй тебя закину, Ну, перезакинь. Где плевал, туда и кидать надо в одну ну, точку. Ты, ты, ты не поплывал, Mm. Ну, будет, О, вот... клюет что ли, Андрюх? Ну-ка, ну-ка, посмотри-ка там. Блин, где по кругу? Что это такое? Андрюх, это, это Верхоплавка. Паука, да, или кто там. По подошел. Он видишь, как его рас... расколбашит, как будто клюет. Вот, ребятки. Дернул еще одна Че кувыркается. Да, сегодня удачно приехал Тут меня также клюнуло. Вот так же мне и клюнуло. Вот, видишь, сажал. На, худ... Андрей, да, лови на удочку. Андрюх, нельзя, лови дорогие. на удочку. <смех> Операторами ловить. Блядь. Да, оператором, короче, либо Дальше. оператор, либо ловить. Блядь, ну я прямо... Ладно, все будет нормально, ребят. Сейчас Андрюха покажет вам классно. <смех> Муравьи, блин, а пол, такая, Ну, а такая земля. Зато это... Ты чё, на курином помете. Он еще первый раз показывал себя, потом второй. Вот так же меня этот, ты говоришь. Меня вот так же тоже утопило, я вытащил. Все, я буду видеосъемки фиксировать. Слышь, эй, Андрей, вот стоит, вот, mm. Да, я сяду у фидора и буду сидеть у фидора. Вот, а тут, да, где-то у меня клюнуло. Опа, извиняюсь. Камера ты сам. Ну, вот, видишь, опять, вот чё. Не знаю, вот у меня также первый раз, раз, раз, вот он бикнул. Что это на Ну вот тут у меня он клюнул. О. Уже. О. О. А, видно, ребятка? А, вот поволочка стоит. Я, я мудила, держа мудила. <Чё> такое? <сíки> <сíки> Она на меня кричала, а? Да, всегда. Я, <сíки> как... <сíки> <сíки> <сíки> Слушай, что же они такие оголодавшие? Они как бычки, блядь. Ну что, весна пришла. Сейчас жор у него. Ты что, удочку трясло? Дернул, прикинь сейчас удочку, это ветер. Фидер то есть. Ну колокольчик почему-то не прозвенел. Вон, как раз я куда закинул, прямо один в один там. Вот это трава, мне кажется. Он когда культ, он сразу резко так туда выше перезакинь. Фидер пока молчит, ребят. Да, дождик пошел. Это, чут, зан... Ой, Ебать. Это что такое, платваша? Да, платвичка. На вялку что? Плотвичков показать, чтобы куда отлюбят Не Безумно Кто -то знает. Видишь, больше барьеров-то нету А что, дождик, самая это Платвичья погода ну. Угу. прискок непонятный блять что-то на ее прижала там по плок вообще вот. О, опять сплыл. от поклевки мне кажется вот, вот, вот. вот такая у тебя поклевка была ты платуечку ага. так ее видно там ребята ну, не видно Кайма бы не замочить. Ну, карась тут хороший. О, ну вот, что-то притопило тебе. Платваша была? Не знаю. Что-то что что висело что у тебя там? Нет. Нет. Похоже платва, что-то даже это, червяк не Всё, а, поймали куст. Мягче, Начинается. Мягче. Это крыби. <свят> <свят> это крыби. Блять, <свят> ну, ну я тебе о чем говорю Вот, у тебя там что-то притопил, тащи бля ну, там поклевка и была Андрюк, шутка, шутка. Надо, это, Блядь. давай рыбу, давай я подержу иди тащи это я посмотрю заводы а вот а, тут и думаешь либо вещи убирать либо дождевик либо рыбу ловить блин утопил опять я знаю, опять одной рукой буду ловить. Ну давай, карасик. Тут такие выпрыгивают, даже до килограмма караси, ребят. О, прямо в кустах. Сейчас только щелкнул Ты видел? О, прямо вообще Нет. в метре от берега. Может по кустам попробовать половить. Все, видишь это это поклевки были он прошел это время и ничего не клево блин еще комары опять начинает андрюха вот там можешь мой рюкзак тоже прикрыть чем-нибудь а, там под ним а, ну, смотри там пакетики есть под ним сейчас попробуем у кустиков, у кустиков попробуем, ага у кустиков не плывет на у кустиков мелко блин еще комары кусаются хоть и убить нему невозможно сейчас перезакинем давай ну давай давай давай есть есть давай сейчас я тоже поснимаем тебя -то нет, <сORS> <сORS> давай, ракурс получше ой бля как вот этот ты там сариш ты, -ты, -ты, -ты, ссор, а а угу. же, ты снимаешь ты вырезай там что я все же живы, все живым кавадром буду вырезать Маленький хоть. Не очень. Ну у тебя там плетенка, что ты там переживаешь? У тебя два там что ли? Два, ё... б. Два дуплета. Да. Вот так рыбу надо ловить. Блядь. Это ж пиздец. И на пенопласт. Ага. Вообще, блядь. Красавцы, блин. Да. Почему я ходу заходила в удочку? Ага. Так, там что у нас пока? Блин, ветер начинается. Дождь начинается. Что там, клюет что? Давай-давай. Давай-давай. Да и фидер закинуть бы как-нибудь. Underwater. Давай я сейчас в фидер закину, Андрюх, ну надо шарик еще, а... ты видел, блядь, и на, на пенопласт, prueba, да, да, что у тебя тут притопило, ну вот притопило, ну уж козел, блядь, совсем был топил, блядь, это что-то как -то... Слушай, от него пора избавляться, это один и тот же сосет, блядь, козел. О, смотри, под березиной там сыграл. Я видел, видел, да? Занимайся. А. А, Фидер хочешь закинуть? <свеч> Чё, понравилось под ватаской? <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> да. Блин, <свеч> это что? Это клевка, поклевка была. Не знаю, там видно вам, ребят? Попылок. Бля, вот это вот толбанул, короче, слышишь? Да? Угу. Дрюха решил чайку бахнуть, да? Ага. О, -а. <свеч> а, а. А, о, вижу, дергает. Бубенчик. Бубенчик дергается. <свеч> Блять, посмотри, кто идет-то. Здорово. Здорово. Подсмотри, что бьет как Ага. Нет, Андрюша, вот вечно. На тебя тут. Это червя, да? Ага. Да. Ну то есть вот такой клюет он сразу, удочка, ды, -ды, -ды. Да, Ты видел вместе с полкой? Угу. К тебе вот стоит только найти. Блин, батарейки половина уже осталось. Что, да я вроде заряжал. Ладно, ждемся. Вот все. Ага. Нормальок. Вот он тебя сейчас, да? Здорово подводу ушел. Да. Вообще красава. Губу еще. Давай садок ребят, Давай. Рейка ребят сожжается. Нормалёк. Вот так вот он сидит уже сразу. но это миленький какой-то. Да. Это что Нифига себе. Да. Я говорю, смотрю сразу, только бы. Ну, кушочек, ребят. Да, вот, ну вот что, на вялку пойдет, Все, я. отличный. Вот. И... Не подумаешь даже, да? Ну. Хотя ты привет, ли? карась сразу только я закинул. Ну да. Я же не зря удочку тебе дал. Да, вот. Внимать, что для ребят так и все вот ребятки с подчином еще одним моим теперь я на фидер обрывился что нормально подсек Андрюх как камеру включишь так все Поклевки были сейчас, ребят. А ага. мы прошлепали. Батарейка, если бы не разряжалась, можно было просто поставить здесь снимать все, потом обрезать. Но, к сожалению, он никак полечиться. Ну там все равно два крючка, может, один сажал, второй там же должен быть. А второй это запал в тину. Так, ну вот, ребята, мы, короче, уже приехали с рыбалки, не снимал камера, села, ну и снимать уже было ночью, возможно. Покажу вам весь улов, то, что мы поймали. Сейчас будем рыбу коптить. Так, сейчас будем, ребята, рыбу коптить, короче. Но это уже будет, наверное, в следующем видео. А может, и не буду, наверное, не буду снимать видео, как копчение. У меня есть на канале, как я копчу рыбу. Все, ребята, удачных вам рыбалок. Подписывайтесь на канал. И ждите следующих роликов. Кому было интересно, поставьте лайк и подпишитесь. Все, пока.